Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 27 июля 2017 года канал подготовка программ Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаем мы из э, Шалаша. 100 дней до новой исторической эпохи. Это очень серьезная цифра такая. 100 дней до приказа, да? Очень-очень важно. То есть сейчас главное сосредоточиться. Ну, в общем я думаю, сентября месяц начинать активные действия, как-то забастовки. Сегодня было предложение, мы будем со всеми обсуждать его о, о том, что призывать всех граждан Российской Федерации не платить в бюджет вообще ничего. То есть, по возможности, то есть, ни, ни коммуналку не платить, ничего, ни, ничего и ни за что. Ни копейки врагам, ни копейки этим гадам, все равно они все прогуляют. Какой смысл? То есть сейчас э, нужно все оппозиционные силы э, направить в этом отношении, в этом направлении. Тем более, что Вова уже готовится, к борьбе с нами он каждый день принимает соответствующие там, указы. Он все понял уже. И нам нужно, в общем-то, все понять, что пути назад нет, нужно идти до конца. Я прошу прощения, что мы сегодня. Задержали немножко передачи, но технические накладки у нас были, мы все-таки в походных условиях. Так, тут пишут нам соратники, во-первых, ну, давай, зимовца, зимовца, прочитай письма, пожалуйста, Станислава, письма пришли к нашим соратникам, ну и я думаю, что их стоит прочитать. Да, обязательно. Станиславу Зимовцу написал несколько человек, и он вот в одном письме ответил всем, кто ему писал. Приветствую, дорогой друг Никита. К сожалению, я не был в Зеленограде, но знаю, взгляды наши намного ближе, чем ты думаешь. Ведь информационный мир стирает условности и оставляет только те, которые необходимы обществу. Для меня самое главное из всех ценностей – это дети. И я все, все готов сделать, что в моих силах, чтобы у них было счастливое детство. И для этого нашей стране необходимо сильное гражданское общество в первую очередь. Спасибо вам за теплые слова. Дай Бог, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы были лучший программист. И будьте свободны не только в пространстве, но и внутри себя. С большим уважением, Станислав. Приветствую, Максим. Ваши слова, да Богу в уши. Я молю Бога, чтобы я был не первый и не последний, кем будет гордиться прекрасная Россия будущего. Здравствуйте, дорогой друг Андрей. Передайте привет дяде Славе. Я благодарен ему за его канал на Ютубе, артподготовка и плохие новости, и за его последовательность и смелость. Не ждем, а готовимся, братцы. Также передаю привет Волжскому и Волгограду, друзьям, родным и близким, и всем неравнодушным Станислав. Да, очень хорошо, молодец. Привет, передайте от нас, от меня лично Станиславу Зимовцу и от нашей всей команды. Все, кто пишет, пишите, ну, что мы, каждое его слово в общем-то доходит и разными путями, доходит до адресатов. И так вообще все у нас устроено, что если где-то что-то произнесли где-то в чате в каком-то, то рано или поздно это дойдет. Вот Надежда Белов написал нам письмо, оно дошло, спасибо. И все, в общем-то, все вопросы, которые изложены, там мы решим, никаких проблем. Потом по политику, по Алексею спрашивали, что с ним, ну действительно он 4 дня болел у нее почки болели сейчас решили адвокаты вопрос со следователем чтобы а, его направить на а, ну, медицинские анализы эти экспертизы как отсказать на как, господи, на обследование конечно. На медицинское обследование, так вот, получается такая странная ситуация, что следователь все бумаги подписал, а сезон номер 5, где содержится Алексей, работу никакую не проводит, то есть там ну, надо как-то их поторопить, я знаю, что там тоже нас смотрят, поэтому советуем такие вещи не затягивать, вы лучше торопитесь». Те вещи вот такие, которым надо к ноги, вы их приделываете, делайте их быстро. А там где не надо, наоборот, там какие-то вещи связаны с обвинением наших товарищей, лучше не надо к таким вещам ноги пределы лучше не торопитесь потому что ну вот поймете скоро что абсолютно это правильно то есть когда вы нам помогаете делайте это быстро когда вы нам мешаете лучше не торопитесь понимаете и мы тогда не будем очень торопиться по вам вот такие дела значит по поводу Тюремной системы нашей зашел сейчас разговор в связи с Алексеем и вот пишут СОС массовое избиение беспредел э, в исправительной колонии номер один Брянска и тут э, в общем-то отписали и сбросили много всякой информации по поводу того что происходит в Брянске что э, спецназ вводился в колонию что избивались люди что 17 июля это произошло в 7 утра, что многим осужденным э, всем постригли налоса, сбрили брови, бороды, усы, в общем, всю растительность и так далее. То есть это очень легко сейчас проверить, если э, удосужатся какие-то правоохранительные структуры. Я э, не понимаю, почему они... Э, на такие вещи не реагируют. Знаешь, совершенно очевидно, что вот колония номер один города Брянска к пятому 11 -му восстанет и сметет этих всех. Значит, совершенно очевидно, что так и будет. И нас сейчас слышат там, и у нас есть контакт. и в другие с другими. И, и, и если эти чудики путинские не реагируют, то они таким образом сами готовят себе конец. Они сами готовят тот момент, когда их повесят на вилы. И зачем это делать, кому-то сбривать брови, чтобы потом тебе сбрели голову? Я вот этого не понимаю. Я не понимаю как, мотив. Ну, вот какой мотив у этих людей? Они что, за это дополнительную зарплату получают? Им ордена вешают? Че, зачем они это делают? Я вот этого не могу понять. Я помню, у меня товарищи, который сейчас наверняка смотрит меня, Дима, привет. У него дедушка сидел в Бухенвальде и в сталинских лагерях и мы молодые совсем были ну как подростки какие молодые только из детского возраста вышли и я хотел спросил дедушку этого я говорю а вот где там страшнее было сидеть там где хуже было сидеть в сталинском лагере или в Бухенвальде я, ответ для меня был очевиден, я думал, он скажет, что Бухенвальд там самый страшный, сказал, да блин, Бухенвальд это санаторий, в сравнении со сталинскими лагерями, и я спросил, почему он сказал, очень люди злые, не там вот эти фашисты, а здесь вот эти вертухаи, вот они злые люди, понимаешь? много историй, ну немного, но несколько рассказал, совершенно чудовищно, Но ну, сейчас и нет ни времени, не, в общем-то, желание это все пересказывать. просто могу сказать, что многим нужно намотать на ус, что так просто не пройдет. Что эпоха меняется, режим поменяется. Люди будут, которые служат режиму веры и правдой, но не нарушают закон, они не будут наказывать. А те, которые нарушают закон, в частности, Конституцию Российской Федерации и так далее, они будут наказаны самым строжайшим образом. Некоторые, в общем-то, будут наказаны, так сказать, в соответствии с революционным временем. Такое я тоже не исключаю. Кстати говоря, архивы с фамилиями тех садистов, которые еще... В 17-18 году и в 30-х годах продолжили, начали издевательство над людьми и массовое убийство и продолжили до сих пор не растекречены И причина этого, видимо, в том, что те, кто сейчас издевается над людьми непосредственно вот в, со в современной России, они, видимо, потомки тех, их достаточно много. И если их всех вывести, как говорится, на чистую воду, то... Окажется огромный пласт людей, которые достойны серьезных наказаний за свои грехи. Mm -hmm. А вот четыре рабочих в Москве погибли. Там пишут дней, побрились наголо. Да. Четыре рабочих в Москве погибли от отравления газом. Да, если вы помните, позавчера мы говорили о том, что что в ближайшее время произойдет отравление газом в канализации. Если вы посмотрите эфир позавчерашний, то на 26 минуте мы говорим об... начинаем говорить об этом в 26 минут, а 28, там, ну, без двух, 27-58 как раз я говорю о том, что надо Чего ждать, надо ждать, Отравление в канализации, большого и серьезного, вот четыре рабочих, то есть совершенно очевидно было для любого, кто немножко, в общем-то, занимается современными науками, да, что будет, это будет, и, ну, кроме путинских, и вот когда спрашивают, почему Мальцев, а не Путин, вот поэтому. Потому что Мальцев за сутки может предсказать, это и предвидеть. Не потому что он ванга, а потому что мозг работает не в направлении, где спиздить и сколько, да, и как народ унизить. А как улучшить ситуацию, как спасти людей и так далее. Поэтому, безусловно, если вы взвешиваете Мальцев или Путин, то Мальцев не Путин. Ну, потому что Путина это не интересует. Его интересуют бабки, его интересуют. ни не, Причем не, не, не старые тетки, да, бабки, а бабки имеется в виду лавея, да. в Виланчели, не с точки зрения музыки, а с точки зрения тех же самых бабок, то есть лавея и так далее. И все, и больше его ничего не интересует. Шибко жадный, понимаете? Согласен, гласит одна детская пословица, когда... Индейц обратился к белым людям и сказал, ну вот сейчас вы вырубили наши леса, дальше уничтожите всех наших животных, потом вы уничтожите всех наших людей ради денег. А что вы потом будете делать? Есть эти деньги вы будете? Да. Наверное, эти тоже хотят есть, наверное, деньги. Не, ну, ладно, посмотрим. А В туристском отеле умер э, турист из России. Да, такая классическая форма. Наш турист очень часто умирает в различных отелях, особенно там, где все включено. Ну, во-первых, другой климат. Да, Во-вторых, там возлияние, еда в больших количествах. Так что нашему туристу как-то, наверное, лучше ограничивать себя или потом после отдыха реабилитацию проходить. отдых Реабилитация после отдыха это классическая форма для нашего туриста. Хотел бы вот, по добавить от себя, что вот, Миша, деды гулаг охраняли. Да? Так долго замечают туроператоры, когда получают заявку на приобретение путевки от русских людей в первую очередь просьба о том, чтобы в отеле было поменьше соотечественников, ну, да. потому что такое впечатление, что люди настолько тут доведены до нищеты и до унижения, что когда они получают доступ к безграничному количеству еды, напитков, алкогольных и всех остальных благ, они это все вкушают в таких количествах, как вот Обычно это были трагические случаи, когда после долгого голода вот, э, люди погибали, получив еду. И начиная ее употреблять в больших количествах, э, наши люди похожи на таких же после голода людей, которые накидываются на все и потом вот, такие страшные случаи происходят. Абгустмен проверит контактные зоопарки после нападения леопарда на ребенка в Саратове. Да, классический вообще случай. То есть в Саратове, конечно, у нас не все в порядке с зоопарком. Ну, во-первых, у нас нет зоопарков в Саратове. Но когда привозят животных куда-то, все почему-то хотят залезть. И вообще саратские почему-то лезут в клетку не недуром. По себе знают. Поэтому я помню, родитель мой... Когда в конце 50-х, начало 60-х в Октябрьском суде работал судьей, вот у него дело было гражданское, на гражданских делах сидел как раз э, с тем, связанное, что э, в, приехал зверинец и какой-то монтер, э, значит, этот э, э, интеллигент со средним образованием, да, Выпил изрядно, пошел И нос тигра или льва Я сейчас не помню, затушил бычок И тот откусил ему руку И вот Родитель мой рассчитывал Сколько Потери у него Именно профессиональной способности Чтобы пенсию взыскать с владельцев источника повышенной опасности. И потом этой формулой пользовался весь Советский Союз. Она такая очень хитрая. Так вот, здесь видишь такая же ситуация. То есть, конечно же, это в каком-то торговом центре был в Саратве я правда не знаю в каком. И Леопард девочку поранил, ну то есть, безусловно, владельцы источника повышенной опасности, они виноваты. И тут что проверять? Тут нужно, в общем-то, устранять такие недостатки, они по всей стране. Я помню, в 90-е годы у меня было ощущение, что я сошел с ума. Как раз вышел фильм Джуманжи, я с товарищами... Там Заехал в кафе, он был в кинотеатре Арс, чайку выпить, мы как раз ночью ездили там к каким-то делам и кафе ночью работал. Мы заехали, выпили чай, там на бильярде поиграли, такие довольные, счастливые выходим. Я вышел первый, и я тогда курил, решил курить и вдруг смотрю, ходят всякие звери. Представляешь, там косули какие-то ходят. Оказалось, что обезьяна всех открыла из зверинца. Они все убежали, причем убежали не хищники, а в основном травоядные там всякие страусы, там, горные козлы, их, по дня три ловили по кумысной поляне, этих горных козлов. А все остальные хищники забились, они очень боялись, потому что страшный город. А я так вышел, думал, что я в «Джуманджу» попал, такой кругом звери какие-то ходят. Иван да. Грозный занял свое законное место на аллее правителей в Москве. Да. Представляешь, то есть сразу же пошло очень много мемов различных. На нашу «Буншу» похож, помнишь? На нашего «Буншу» похож. Да, Иван Грозный. Ну, это понятно почему. Почему Сталин профинансировал и вообще как бы подтолкнул создание фильма про Ивану Грозного? По этой же причине Путин ставит памятники Ивану Грозному. Понимаешь? Почему? Надо оправдать свое поведение поведением таких же деятелей из против... Незаконный правитель. Причем злодей-тиран, да, всегда поддерживает, э, вернее, ищет истоки в истории, где э, такой же незаконный, может быть, еще более беззаконный правитель, злодей-тиран, там, заработал какое-то имя. Образец для них, конечно, Иван Грозный, абсолютный образец, поэтому они его прям лелеют. Это такой на буншу похож. Тут э, наш соратник Алексей э, выразил согласие помочь сайтам Рифкоинов и прислал много дельных советов. Передаем огромное спасибо. Спасибо, да. Новый российский истребитель сможет делать радиофотографии самолетов противника. Да. Очень интересно. Видишь, вот еще бы он научился сбивать. В самолет противника, да, фотографии будет делать, как, как шарик в этом, в трость простоквашина, да, с фоторужьем будет бегать, Говорит, не надо менять, с фоторужья щелкать, я только на пенсию вышел, только жить начал, на пенсию вышел, так вот, уж не знаю, вот, рассказывает, об этом, что это какое-то шедевральное оружие, вот эти радиофотографии, которые делают. Я так, честно говоря, ничего и не понял. И, в общем, рассказывают уже про истребителей следующего поколения, которые совершат полеты в 2025 году. Этот еще не летал нигде. И серийно не выпускается, и, может быть, и никогда не будет. А уже про шестое, можно уже про седьмое рассказывать, про восьмое. Славцович, тут вопрос в чате задает Ваня Поделкин. Что будет с системой ЖКХ в России после смены власти? Не, ну система ЖКХ как, как система, она не должна существовать. Вот во всем мире нет системы ЖКХ. Есть просто жилищно-коммунальное хозяйство каждого там, муниципального образования. Какой-то там коммунный, там деревне, я не знаю. Никто же не думает, почему в России создалась система ЖКХ. Да? Ну, во-первых, потому что у нас холодно. Потом нахлопали, на, нашлепали ТЭЦ, где необходимо для выработки электроэнергии да, тепло. Ну и, соответственно, поэтому получилось центральное отопление. И вот благодаря центральному отоплению всех завязали в некую систему, ну потому что так проще и так дешевле. Но сейчас уже, я не знаю, как это, то есть та система, которая была при коммунистах, она не работает, потому что это часть трубы этому принадлежит, внешняя часть трубы этому, внутренняя часть трубы этому, и все хотят с этого каких-то денег, и не каких-то а малых. Поэтому для того, чтобы Систему ЖКХ восстановить нужно вот то, что является таким серьезным глобальным, да, то есть та же самая система отопления, и она безусловно должна быть государственной или муниципальной в данном случае, но точно не частной, а вещи связанные с обслуживанием домов и так далее, это вещи муниципалитета все. Никаких управляющих компаний быть не должно просто по определению. Но если там все граждане соберутся, кого-то там определят, что вот он, они хотят, чтобы он там занимался, а ты дома-то пусть занимается. Но не должно быть так, чтобы мы законом все это записали. Какие законы? Все они хотят жить как коммуна, пусть живут как кому. Не хотят, никто их не может туда воткнуть. Почему мы должны писать какие-то жилищные кодексы смешные, по которым этот дом, их собственность, но вот за лифт платят и те, кто в подвале, да, и если этот дом начнет рушиться, значит, тогда они э, должны за свой счет его сносить, как сейчас в этом по жилищном кодексе, да, и что они, оказывается, должны платить э, за те услуги, которые предоставляются этому дому, по счетчику. А кроме этого счетчика, еще вот они должны там вот что платить. Какой стать? Нет, ребят, так не должно быть. То есть, если вот у меня счетчик висит, я плачу по счетчику, ради бога. А лучше вообще не платить за это. Чтобы не было никаких проблем, понимаешь? Когда есть труба с водой, и на ней счетчик, и то, все 5 десятый, то эта вода становится золотой. А когда на ней нет счетчика... И вообще нет никаких проблем, никто ничего это не считает, то оказывается вот по валу, да, эта вода стоит копеечку всего на все. Потому что к воде нужно прибавить стоимость щечка, поверку этих щечков, кучу бездельников, которые с этого что-то получают. Не нужно это, это каменный век, это вчерашний день. Уклонистам на 10 лет запретят работать на госслужбе. Ой, Путин подписал, там никого не пустят. Очень-очень ну, это смешно. И вообще, я говорю, я толку в этом не вижу. Ну, потому что в армии сейчас набор меньше, чем желающих там служить. И какой смысл каких-то уклонистов ловить, трамбовать? А в Росгвардии в Гвардии появятся научные роты. Да, чтобы они научно думали, как, как надо трамбовать народ. Научные роты, они будут изучать интернет, проектировать технику и вооружение, исследовать зарубежный и отечественный опыт. Представляешь, там командир научной роты такой с бородой. Научные роты. О чем вообще речь? Представляешь? То есть, если появятся научные роты, значит, должны быть научные батальоны и так далее. Представляешь? То есть, там будут определенные звания получать люди, которые будут заниматься интернетом. А без звания они никак интернетом заниматься не могут. Им обязательно форму носить. Те, которые тестируют технику, они тоже должны обязательно быть какими-то росгвардейцами, а иначе как же они будут работать? Они смогут, им спаги надо выдавать обязательно, а как же? Довольствие. А ГСПЧ заявили, что муниципальный фильтр соответствует мировой практике. Ну, естественно, как же? Представляешь, сопредседатель мониторинговой группы совету по совету, по наблюдению за выборами, Игорь Борисов, вот никогда бы не узнал, если бы он такую херню не сморозил, отметил, что преодолеть фильтр несложно. Ну, конечно, если ты в жопу Путина целуешь каждый день фотографию повешу, то, конечно, несложно. И, и везде еще в интернете пишешь. Я тут, а если ты ведешь артподготовку канал то ни одного шанса нет преодолеть даже сраный муниципальный фильтр. Да? Вот. И... А в общественной палате не увидели препятствия в муниципальном фильтре? Ну естественно, как же. А вот кандидаты в депутаты от ЛДПР по ошибке отчитались о расходах на девок румяных и откаты. Видишь, очень, очень забавные люди, они финансовые отчеты сдали, а видно, кто-то там им что-то написал, ну или скинул им что-то, э, какую-то информацию. <свят> <свят> ну, то есть, это такая хакерская работа, а так как они все между собой связаны, то отчеты были идентичны, у всех был откаты и на девок румяных, румяных, почему не бледных, бледным нет, не надо ничего платить, да только румяным. Ну, еще очень смешно, конечно, то есть это вот... Пока они еще не пишут статус гусаров, которые деньги берут вообще. Ну, да. Хорошо ты сказал, да? А вот минком Минкомсвязи с отменой роуминга ВРФ сотовая связь подорожает для всех. да Представляешь, то есть для чего отменяется роуминг, чтобы связь стала дешевле? Ну это вот как обычно в России. То есть если, не, если доллар растет, там, или вернее если нефть растет, то, бензин, то дорожает. бензин дорожает. Если нефть падает, бензин дорожает еще быстрее. Как и здесь, если роуминг есть, значит связь дорога. Если роуминга нет, значит связь еще дороже. Вот представляешь, для чего не делать? Для того, чтобы сделать недорогой связь. А она станет дороже. И причем Минком связи нам объявляет об этом, что вы там губу раскатали. Ну, закатите ее назад. Связь будет дороже. Россиян могут освободить от поверки счетчиков воды в 2018 году?» Да, это очень хорошее название, но это не совсем так. То есть, исходя из всего этого, я прочитал, что никто, никого, от ни от чего не освободит, создадут новую систему, которая будет проверять еще глобально, и в результате говорят, от этого будет дешевле. Но мы уже с Минком связи это видели, от этого будет дороже. Если что-то создается новое, и что-то пытаются они там надыбить, да, то все получается. Причем они говорят об, об этом, что все, вот для чего это? Для выборов сказано, да? что могут освободить. Как у Петра, да? задуманное почитай сделанным. Ну, кто-то край муху слышал, и там же под разными углами это дается всякими киселевыми, Соловьевыми и прочим, там, шмурдиком, прочим. И о чем они говорят? Они преподносят это как почитай сделанное. То есть вот сейчас осталось только там Путина еще разок избрать, и все, и не будут у вас ни счетчики проверять, ни, ни цены расти, вообще будет все классно, да. Потому что они придумают какие-нибудь новые счетчики, более продвинутые, и всех обяжут поменять. Да, не, другой, ну это новый. обязательно, да. А Минтранс России предложил сделать обязательную проверку пилотов, проверку пилотов на ВИЧ и наркотики. Ну, естественно. Ты думаешь, их интересуют пилоты с точки зрения ВИЧ и наркотиков? Тем более, какое отношение ВИЧ там, к пилотам имеет, как оно может повлиять, улучшить, ухудшить пилотирование в данный конкретный день, в данном конкретном рейсе. Нет! Это интересно, чтобы с точки, с точки зрения лавы, опять же, пилоты должны откатить. Понимаешь? Есть, там, раз, на ну, наркотики посмотрели, это все оплачивается. Кто это будет оплачивать? Авиакомпании? Или конкретно Пилоты, но они в любом случае будут с наших денег. То есть на, на эту сумму будут расти билеты и все такое прочее. Услуги, оплата услуг будет расти. Вот в чате спрашивают, Нина, Вячеслав, там где вы находитесь, узнают вас люди или нет? Ну мы стараемся как-то это маскироваться. Да. Я впервые в жизни конспирацию соблюдаю, мне очень тяжело соблюдать конспирацию. Он, Андрюш очень смеется по этому поводу. Медведев распорядился выделить 2 миллиарда рублей на программу помощи ипотечным заемщикам. Да, видишь, что ипотечным заемщикам надо выделить 2 миллиарда рублей. И нормально. И можно. Но это то, о чем мы говорили. Прощение долгов. То есть, оно же так же выглядит. Понимаешь? То есть, Почему-то можно. То есть нам, когда мы это заявляли, говорили, это вообще нельзя никак сделать. Теперь они поступательно пытаются демонстрировать, в общем-то, все то, о чем мы говорили. Пункт за пунктом. Я думаю, они прям взяли нашу программу и по этой программе фигачат. Они, конечно, ничего делать не будут, но они действуют в этом же направлении, чтобы показать, какие они молодцы. И это к выборам. То есть вот теперь они... Про заемщиков. Конечно, сейчас они скажут, что вот мы выделили, сейчас вот оно начнется, и как только Путин изберется, так сразу вам всем, ну, если не простят ипотеку, то, по крайней мере, заплатят за вас проценты. Хренушки, никто ничего не заплатит. Так они же еще не озвучивают, сколько у людей было, было украдено денег на эти деньги. Конечно. А там, наверное, не 2 миллиарда, а десятки раз больше. да. Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин. Да, то есть если вот это. Ладно, не буду, хотел я сказать по поводу заемщиков и заемщиков, которые заемщиком уши труд. Не буду вот, скажу, что-то сегодня сильно, сильно ругается, Мальц. Путин там протестировал какой-то браслет, который рассказывает, сколько ты съел калорий, там прикалывался по этому поводу, говорил, что э, жить невозможно там, с такими и так далее. То есть такое у него чувство юмора. Замечательно. А еще он ратифицировал конвенцию Совет Европы о борьбе с, э, с финансированием терроризма. Это тоже особое чувство юмора, потому что он с девятого года, с 9 -го, подчеркиваю, не Эту конвенцию не ратифицировал. Почему же сейчас необходимо стало ратифицировать? А потому что это же не только а, те люди, которые террористы, да, а, могут быть заблокированы. Заблокированы все, кого он назвал террористами. То есть тот, кто подписал конвенцию, в рамках конвенции может составить бюрократические документы правильно, послать их. И человеку, который там не, сильно не любит Путина, и группе людей заблокируют все счета, не будет ни одной копеечки переходить, пока они этот вопрос не решат, а они будут только полгода решать. Понимаешь? Будут суды ходить, там, я имею в виду, если эти люди находятся не в России. В России сразу они в список экстремистов-террористов, самого в тюрьму, все, никаких вопросов. А имеется в виду люди, которые вышли, из-под их обстрела. Вот в отношении их они делают, что можно было, маляву, написать в Совет Европы сказать: посмотрите, они там террористы с экстремистами. Давайте заблокировать Все заблокировали, потом ты приходишь, туда письма пишешь там комиссии рассматривают, потом что-то разблокируют, что-то не разблокируют, но это время. То есть таким образом Путин борется с нами. Реально борется. И эти все вещи, как бы они оттуда ноги растут. От этого ноги растут. Понимаешь? То есть он готов пойти сейчас на любые жертвы, в том числе ратифицировать те вещи, которые он по 10 лет не ратифицировал, но чтобы нам был фигов. Представляешь, как он нас сыт? Но нам фигов не будет. Мы способа находим иные. Вот Рауль пишет, позорище, во всех странах нет такого понятия, как междугородни и звонки. А можно звонить в любые города на мобильные, без дополнительной платы. А в США вообще можно из разных стран и нет роуминга. А вот такой вопрос, Вячеслав Вячеславович. Да? Можно ли за один срок президента сделать рубль золотой валютой, как доллар? А зачем? Вопрос. Нужно поставить определенные цели. Ну, они должны идти вместе, эти цели. Понимаешь? То есть одно проистекать из другого. Если мы поставим целью сделать рубль золотым, ну, наверное, мы не будем вписываться в систему информационного мира. Мы должны поставить целью сделать рубль информационным. То есть воздушным совершенно, чтобы материально никак даже нигде не находился эта труба. Мы должны вперед идти, а не назад. Мы можем, конечно, там поднатужиться и все там напечатать золотых рублей, как вид-то, да, и там, будут их да везде принимать. Но нам-то от этого что? что ну будут их везде принимать, там, с удовольствием изымать их, будут сразу кто принял, сразу раз в карман и все больше никому не отдают. Ну а нам-то от этого что? ничего, поэтому нам нужно сделать такую валюту, да, которая будет помогать экономике нашей развиваться. Не делать нас великими крутыми, что у нас такой рубль, что ге-гей, там все перед ним ниц падают. А чтобы у нас все было нормально внутри самой страны и чтобы мы двигались с бешеным развитием. А это только электронные деньги могут помочь, которые перекроют коррупцию, которые узнаваемы, куда бы они там не пришли, то есть с которыми очень трудно ловчить. А золотой раз и оп, в кармашке все. Им легко давать взятки, им легко покупать, там, продавать наркотики, что хочешь. То есть любой криминал при помощи этой валюты очень хорошо работает. А зачем нам, если мы хотим построить народную демократию? Путин подписал закон, ужесточающий наказание за производство нелегального алкоголя. Видишь, какой молодец. То есть ну, За нелегальный алкоголь. Людям кажется, зачем это делается? Чтобы не травились, да? А на самом деле для того, чтобы наоборот травились. Для того, чтобы Рутенберги могли задвигать свой алкоголь. да, Для того, чтобы никто не мог там самогонку варить. Почему нельзя? Почему? Чем самогон отличается от любого другого продукта? Вот варенье бабушка варит, она может его, это варенье сварить, кому-то там продавать, раздавать? Может. Почему самогон не может? С какой стати? Там что Ротенберг есть. Там, что им денег хочется и мало бы. Ну, наверное, нет. А еще Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на 10 лет. Ну, вот он какой разрешальщик, да, то есть согласно, значит, вот этим э, законам, которые вступят в силу 1 января 2018 года, те, кто, значит, покушаются на государственные всякие инфраструктуры, они совершают там особо опасные государственные преступления, для чего это делается? Я только удивлен, что с 1 января 2018, а не с 1 ноября 17 потому что, в общем-то, готовился закон к этому же времени, к 1 ноября 2017 -го года, для того, чтобы мы не могли воздействовать. Ну, видишь, там все эти VPN они пытаются заблокировать, чтобы мы не могли на удаленке воздействовать на систему, на их систему, которая, очень, кстати, слабая. По поводу электронных денег тут сразу у людей начались аналогии с масонством. Слава, ты опять продвигаешь план масонов по электронным деньгам. Ты масон? О, нет, я не масон. А вот вы мне скажите, люди, которые там так хорошо знают идеи масонства, да, я правда не слышал, что у масонов есть идея электронных денег, да, а вот вы смотрите будущее, ну, через 30 лет. Через 30 лет. Ну и предположим, предположим, в какой-то стране нет электронных денег. Вот через 30 лет. То есть не все деньги электронные в этой стране. Какая-то страна. Где она находится, эта страна? Вот представьте себе ее. Финаляция. Это Зимбабве какой-нибудь, понимаешь? Это Зимбабве. То есть у всех остальных электронные деньги. Все. Вы какое-то другое будущее, кроме этого, видите? Ну, если вы его не видите, значит, его надо приблизить, это будущее, чтобы мы там успели первыми, а не последними в хвосте. Мы потому что все равно придем туда, ну, как всегда, долбоебами, последними, и будем говорить, а мы там тоже, вот, ну, у нас вот тут так получилось, видите, мы вот в конце очереди. Нахрена? Зачем стоять в конце очереди, если все равно мы туда придем? А еще Путин поручил принять стратегию развития региональных авиаперевозок. Региональные авиаперевозки. Где-то он региональные самолеты видел, чтобы авиаперевозками заниматься. Да? Когда у тебя над головой каждую секунду хенкели пролетают. да? Ты понимаешь, что такое региональные перевозки. да? Когда там а, огромное количество аэродромов местного значения. Ты понимаешь, что такое региональные Перевозки. А когда все, аэродромы отсутствуют, как таковые, да, только есть какие-то большие аэродромы, Авиа мало авиация отсутствует, да и вообще самолеты второго класса. Не, не только мало, но и второго класса отсутствует, Просто как таковые. Ну и чего, как ты будешь это организовывать? Вот он, программу правительства поручил сделать, но ну, сделают они это. Да, к 2040 году. Ну нахер, может он им поручит просто собрать котомку и пиздавать отсюда, уже пора, все, ну и нафиг. И сам вместе с ними, как вот это на знаменитой этой фотографии, помнишь, там, когда маленький Медведев стоит такой с чемоданами, и Путин в виде старухи в этом, платочке, платочки, да, они с чемоданами валят. Вот это я бы хотел увидеть в своей жизни. А еще Путин заявил, что оценка работы Трампа не является делом России. Да, видишь, они каждый раз это говорят. Ну, чтобы их не могли там подтянуть за язык. Такие вот дела. Так что Песков постоянно говорит, мы не можем там, это пусть американцы оценивают, или там французы и так далее. Это очень интересно. Путин сделал еще одно заявление. В Сирии главное остановить кровопролитие. Граждане сами решат, как им жить. Странно, да, он при этом говорит, там, ваш Расад, который там главный, он такой молодец, и они сами решат, что с ним делать, конечно, сами решат, как мы сами решаем, что делать с Путиным, да, как сами решают в Зимбабве, что делать с Мугабе, да, как в, в КНДР решают, что делать с Кимчиныным, все сами, представляешь, все сами, Артист. Путин заявляет, что сотрудничество России и КНДР не направлено КНР. Против третьих стран. Китайской, народной Китайской Народной Республики не направлено против третьих стран. Понятно, оно направлено против второй страны, вернее, первой, против России. Сотрудничество России КНР не направлено против третьей страны, она направлена против первой страны в этом списке, против России. Это я с ним абсолютно могу соглас.. согласиться, потому что ну, сотрудничество для нас абсолютно невыгодное, катастрофичное и с отдаленными страшными последствиями. Как сегодня где пришли писать... В посольство в Москве пришли, в посольство Кнр Си писали челобит. Ну из какого города? А ты же хотел посмотреть. На границе город, где китайцы лесопилками там своими спалили лесопили. полгорода. Да и ну, посмотри, как он называется. И все, в общем-то, граждане, которые пострадали, их там 2000 человек, они написали письмо Сидзенпину и аналогичное письмо Путину. Я так понимаю, что у них на месте они не могут решить вопрос, потому что говорят мэр, там вроде женщина сейчас вот не сегодня, не завтра стартанет. Мальцев, ты скрываешь какой-то тебя мотоцикл. Мальцев. На электронных деньгах. Почему на электронных деньгах? Я просто вижу, какое будет будущее. И оно абсолютно безальтернативно. То есть это будущее, в которое, котором... вы Вот представляете будущее без компьютеров. Нет, этот вариант есть, если Путин кнопку нажмет. А, и пока, а если будут компьютеры, если будут гаджеты, то в конечном итоге, конечно, будут электронные деньги. Везде и только электронные деньги. Сейчас мы уже видим, что в Китае а, люди расплачиваются только при помощи телефончиков. У них даже карточек этих нет, потому что это неудобно. Так что, все так и будет. Вот. Путин обсудил с лидером Финляндии ситуацию на Украине. Я думаю, только вот, только это самое главное и интересное, что они там обсуждали, ситуацию на Украине, Финляндии, до да, этой Украины. Вот, и Президент Финляндии заявил об активизации отношений с Россией. Ну, иначе и не мог бы он говорить, поскольку Путин приехал в Финляндию, значит, нужно говорить об активизации отношений. Ну, значит, что-то еще Путин подпишет, там как опять фарватор какой-то реки изменится, еще земельки подпишут. Ну и какие-то еще вопросы, связанные с лесом. Я думаю, там много чего понапишут, потому что ну, Путин никто любить бесплатно не хочет. А финны тем более. Так что финны, я думаю, сейчас э, нормально там с него соскребут. А, ну вот еще сегодня новость. Э, был э, суд апелляционный э, в суде, о котором мы говорили в предыдущих программах над э, Марком Гальпериным и суд оставил э, приговор без изменений. Ну да, мы в конце хотели это сказать, но, в общем-то, можно сейчас уже достаточно людей смотрят. Ну, мы, мы в этом и не сомневались. Не приговор, а меру пресечения, пресечения. Да, оставил прежнюю. То есть домашний арест. И вот Путин заявил о санкциях США. В какой-то момент придется ответить на хамство. Интересно, американцы, как это насчет своего хамского поведения? А Кудрин вот не такой, он, как бы сказать, оптимист. В отличие от Пудрина, от Путина, вернее, да, но когда они вместе работали, я их таким единым организмом называл Пудрин. Кудрин и Путин это Пудрин, Пудрин, да, Пудрин да. Так вот, Путин Кудрин России будет жить под санкциями многие годы. Кудрин не будет жить многие годы. Почему? Потому что это же предполагается, что многие годы а, великий вождь и учитель товарищ Путин будет у России. Не будет Путина. Мы его не хотим. А соответственно и санкций не будет. Это не против России санкции, Это против путинского режима. А режим скоро канет в лету. Мы все для этого сделаем. Тут в чате э, привет передают вам Вячеслав. Градус uh, ТВ. Спасибо. Привет. Спасибо. Привет. Спасибо. Вот Кремль заявил об отсутствии интереса к лишению Саакашвили гражданства. Действительно, Саакашвили заявил, что его лишили гражданства и что он будет сидеть без гражданства в Киеве. У него квартира там есть будет, в общем, ходить гулять по Майдану. Ну, абсолютно правильное заявление. Мы можем его только поддержать. А вот почему Кремль заявил об отсутствии интереса к лишению Саакашвили гражданства? Как ты думаешь, Почему Песков-то вот в лес и начал там кричать? А мы там это, как бы не при делах. Почему он это сказал? Значит, очень даже при делах. Нет. Они не при делах. Но если... Все понимают, что они не при делах, значит они ничтожество вообще, ничего из себя не представляют, а поэтому нужно что-то вякнуть, чтобы подумали, что они при делах, вот как ты сейчас подумал, понимаешь, они абсолютно там не при делах. Но они же не могут, целый Кремль с огромным количеством бабок, которые уходят непонятно на что, с целым там аппаратом ФСБ, МИДом во главе с Лавровым и той теткой, которая там стихи читает. Ну как это может быть, они не при делах. Они, конечно, не при делах, но они должны демонстрировать, и мы тут, и мы тут, и мы тут. Ну, вот такие вот дела, очень это интересный, конечно, показатель такой, и... Да, не, не, не, Вот Медведев заявил, что это фантастическая трагикомедия, и это из этой же серии, но я, кстати, могу согласиться с Медведевым, действительно фантастическая трагикомедия, которая показывает, что государство бывшего СССР, ни одно из этих государств, ну, по крайней мере, кроме Прибалтов, может быть, не созрело еще, вообще для нормальной жизни это показатель полной незрелости, Сакашвили лишается гражданства Грузии, потом лишается гражданства на Украине, это что это зрелые какие-то страны что ли, это абсолютно вообще просто, я не знаю, то есть это вариант детской болезни такой очень, которую надо изживать. Говоришь. Савченко прокомментировала решение Саакашвили украинского гражданства. Да, она сказала, что сейчас я прям процитирую, что это является путем к восстановлению на Украине диктатуры и расправы над политическими оппонентами. Ну, может быть, это не совсем так. Скорее всего, я, как я уже сказал, это вариант незрелости. Абсолютной незрелости. Политической незрелости конкретных людей, и политической незрелости конкретного общества. Да? Вот что это такое. Так же как в Грузии, так и на Украине. Но будем надеяться, что все-таки они как-то вот созреют. У них, по крайней мере, больше к тому шансов, чем пока у нас. Пока мы не катапультировали Путина нафиг. А еще Савченко планирует участвовать в выборах президента Украины. Ну что ж, это логично и очень хорошо. Если Савченко объединит усилия с Саакашвили, я думаю, что какой-то политический альянс возможен в данном случае, то очень очень неплохо. Это такой ударно-спусковой механизм бы я назвал. Поскольку многие силы такие, знаешь, как это сказать, призрачные, но реальные на Украине они сейчас как-то вот, как бы сказать, нет у них единого центра, который совершенно спокойно можно создать. Объединив вот сейчас усилия людей. И я думаю, что большой, очень серьезный процент можно набрать, если четко определиться с кандидатом. Но Саакашвили, я так понимаю, уже катапультировали. И регистрировать на выборах его никто не будет, он не гражданин. Ну, можно помочь Савченко. В центре Киева проходит митинг в поддержку Закашвили. Ну, он уже прошел. И, в общем-то, если бы это был Все-таки, с одной стороны, мы говорим по поводу незрелости да, общества, а с другой стороны, ну, никто не пришел, никого в спецмашину Зак не закинул в спецприемник не повез, а в суд не потащил. В общем-то, я говорю, это общество гораздо более зрелое, чем то, которое сейчас в России. Трамп узнал, кто сливает информацию с Белого дома. <с причем я так понимаю, что вот, э, директор по коммуникациям Белого дома, есть такая должность, Энтони Скоромуччи, Скоромуччи хорошая, Скарамуш, Скарамуш, ну Скоромуч, это же Скарамуш, да, фамилия. Вот, вот этот Скарамуш, э, он э, заявил, что в, 19, в 150 лет назад э, за людей вешали. Но не сказал, кто там сливает информацию. Он сказал, Трамп знает. Старший брат тебя видит. Очень забавно. Ну, действительно, очень много информации приходит. И из Белого дома, и вообще из различных государственных структур Соединенных Штатов, которые супер-пупер секретны. И вместо того, чтобы сделать вывод, они пытаются этому препятствовать. Я говорю, это та же самая вот плотина, и отовсюду выливаются. Вода пробивает дырки, выливается, и вместо того, чтобы дать ей путь этой воде, повесить какую-то мельницу, да, которая будет приносить пользу. А какая мельница? Ну, то есть, это те же самые законы о правде, сделать общество полностью открытым, И все. То есть вот Трамп мог бы сейчас убить всех вообще на сто лет вперед. То есть сделать общество абсолютно открытым. Там в США это возможно сделать. И а они пытаются это все залепить чопиками. Это как наши вот... Водоканальские товарищи, которые берут совершенно ржавую трубу и пытаются туда набить деревянных чоппиков, Не получится, ребят. Все это со всех сторон будет сквозить, в конце концов прорвется. Невозможно в информационном мире удержать информацию, а тем более, чтобы она была секретна и там знала три человека, да помилуй Бог, ну что вы, где живете, я не знаю какая-то информация, три человека мог знать информацию, что у меня в кармане, да, я наук сказал, у меня, ну она нахрен никому не нужна эта информация, а информация связанная с государственной деятельностью, с жизнью страны, с международной обстановкой, ну никак это не бывает, чтобы сейчас знал там три или даже тридцать человек, И это имеет огласку и закрывать глаза и подписывать там совершенно секретно там для служебного польза нет это все бестолково это вообще ничего можно э, такой вот вам вопрос зачитать он э, немного да. ластовской религиозный передай привет череповцу передаю череповцу привет да Человек спрашивает, уважаемый человек, у меня к вам только один вопрос. Как вы относитесь к славянству и то, что эта вера запрещена всеми другими религиями? Почему такое гонение наших корней? Ну, я нормально отношусь. У нас среди наших сторонников огромное количество представителей именно этой религии. Да, можно там... Но люди по-разному себя называют. Кто-то староверами называют, кто-то родноверами и так далее. Мне само название для меня имеет значение. Как они сами себя называют, так и я их называю. Поэтому, что я могу сказать? Ну, я вижу, что сейчас всплеск очень серьезный. Возврат, так скажем, к корням. Потому что православие дискредитированы Гундяевым, таким, как Гундяев. Ну, мы видим, что эти люди, которые представляют эту религию, они очень пассионарны. Нас это устраивает, большое им спасибо. Вперед из песни, что называется. Так что мы всегда будем помогать. А вот адмирал ВМС США допустил возможность ядерного удара по Китаю по приказу президента. Ну там тоже есть такие черти, которые говорят, что там это, в эту ядерную пыль там да сотрут там и так далее. Это командующий тихоокеанским флотом адмирал Скотт Свифт, хорошая у него фамилия Свифт. Я думаю, что Скотту Свифту, надо сказать, что его однофамилец гораздо страшнее для Китая. Если кто-то отключит Свифт, да, и все. И невозможно будет провести ни одного платежа. Вот это вот будет реальный ядерный удар. Что по России, что по Китаю. Экономическая система, вот ядерное оружие в тех в те руки, которые управляют этой системой. Они, в общем-то, и держат мир. Ответить можно только единственным путем, при помощи ядерного возвратного удара. Да? То есть, ну, там Путину свифт отключили, он взял кнопку, нажал. Это вот единственный вариант, потому что нет другого ответа. Они там проводили учения, помнишь, отключали что-то на секунду платежную систему и так обосрались, что потом не знали, что делать. А когда она недавно сама отключилась, то там куча инфарктов была. У людей, потому что они думают, что все. Трамп при, прекратил деятельность SWIFT-системы на территории России. Там народ в уборк начал падать. США впервые отредактировали гены человеческого эмбриона. Ну да, то есть таким образом улучшили человека. Ему говорили, что это будет, если вы помните. Что да, будут людей уже делать, так сказать улучшенных по заказу, то есть у них не будет э, тех вещей, которые вызывают какие-то раки, там еще что-то и так далее. То есть все это будет э, видоизменяться. Лучше такой человек будет. Очень много э, фантастических рассказов э, есть и фильмов, да, об ужасах такого состояния. Я, честно говоря, не переживаю. Не переживай, потому что это та же самая канва, что и с электронными деньгами. То есть, когда тебе предлагают две вещи, одна... Ну, как я когда-то написал, что если вам предлагают говно и золото, даже если вы хорошо воспитаны, вы все равно выберете золото, понимаешь? Ну, так человек устроен, да? Плохо воспитанный сразу схватит золото, тот, кто хорошо воспитан, еще потребляется немножко, даже не имея любви к этому драгоценному металлу, почему? Потому что альтернатива-то уж совсем плохая. Так и здесь, если тебе предлагают здоровье, долголетие, интеллект или все наоборот, да, ну, наверное, ты выберешь первое. Здоровье, долголетие, интеллект, нахера тебе выбирать болезнь, дебилизм и короткую жизнь. Ну, логично, да? Какой бы толстовец ты ни был, ты скажешь, ну ее нафиг, Боженька, конечно, молодец, все классно, но может быть это как раз промысел Божий, чтобы не болеть, жить долго и быть умным, да, как в анекдоте про ту девочку, помнишь? Который у меня самый любимый анекдот. Это про нас, про всех. Это анекдот. Ну вот я уже рассказывал, это баян. Но это мой самый любимый анекдот, когда девочка Даун такая там уф, Крохин любила рассказ. Плещется в водичке раз. Рыбку золотую на берег выкинула. А рыбка говорит, девочка, отпусти меня, эти три желания исполню, Она взяла эту рыбку, говорит, правда, он говорит, правда. А сделай, чтоб у меня хвост такой был красный, такой лысый, длинный, как у крысы. Тарас сделал, ну, ходит, хвостом, машет, смеется. Говорит, хочу, чтобы нос у меня такой большой был, такой, с бородавками, с такими с волосами из ноздрей. Ну, сделал, а ржет. Потом говорит, хотел, чтобы бусы были такие, как у слона, чтобы можно было обмахиваться. Ну, рыбку отпустил. Рыбка говорит, ну что, отпускай, я тебе все сделала. Она отпустила, ходит, смотрится в воду, ушами машет, хвостом ржет. Рыбка спрашивает: говорит, девочка, а может я тебе вопрос задам? Она говорит, задавай. Она говорит, а почему ты не захотела, чтобы я тебя сделала умной, богатой и красивой? А те, можно было, да? Вот когда мы говорим про электронные деньги, про улучшенного человека и так далее, ну вот мы, те люди, которые говорят, это нельзя делать ни в коем случае, они мне напоминают вот эту девочку. Хотя я и сам ее очень часто напоминаю, что можно был какой-то другой путь избрать. Я избрал вот такой. Израильский князет принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая. Ну, молодцы, но только я, честно говоря, был убежден, что в Израиле празднуют День Победы. Ну, там же всю, всю дорогу праздновали, да. А сейчас, оказывается, у них от не был государственный праздник. Причем, если у всех от государственный праздник 8 мая и только в России, да, в 9, то Израиль тоже присоединился к 9 мая и слава Богу. Знаешь, почему? Ну, потому что э, так это чисто путинская победа была. Путин Гитлер победил. И, то есть, 9 мая строго во всем мире, да только э, Лукашенко и Путин праздновали 9 мая. Ну, слава Богу, Израиль присоединился и таким образом э, получается, что не один Путин, да? Гитлера победил. Как это вот не парадоксально. На очереди американцы? Следует... <laughs> да не, но для них у них же абсолютно все понятно. Почему 8 мая у американцев? Почему? Знаешь, ну, во-первых, они находятся на другом континенте. Это первое. Во-вторых, подписали договор о капитуляции 8 мая. Просто и весь мир начал праздновать сразу же. То есть все. А Нашим еще Прагу нужно было взять, то есть как раз наши танки въехали в Прагу, вот момент. поэтому я не знаю, там, кстати, в праге это интересно, восьмого празднуют или девятого, девятого там еще боишься по всей Праге. А вот израильские бомбы вонючки оказались недостаточно вонючими для Слава, идеи. ты сегодня пил или, или не пил Хванчкару? Я, честно говоря, и вчера, и позавчера, и месяц назад, и год назад не пил Хванчикару. Если вспомнить последний раз Хванчикару, я пробовал... Ну, когда-то в 90-е... Не могу вспомнить, в 90-е годы, это точно. С товарищем, со своим геном, я помню... Он привез бутылку Хваничкары и я ее попробовал. Да, кстати, у нас в Народном доме осталась бутылка, которую мне дарили в виде этого грузинского такого мужика. Из этого... Из... Ну, из керамики, из да, глины. да, из глины. Ну, могли и забрать его. Маркова вот, забрали все, все его накопления многолетние. Он рассказывает... Мальца, хватит свои духовные скрепы распространять. Я не скрепы распространяю, я говорю то, что думаю, и все. А скрепы, не скрепы, это я вообще, я далек. Да, вот представляете, и опять возвращаясь к Израилю, к Индии, в Израиле придумали бомбы вонючки, то есть нелетальное оружие, которое разгоняет протестующих палестинцев, и арабы бегут в рассыпную. И тут приехал в Израиль индийский, значит, руководитель, премьер, взял новые технологии, в том числе и обрадовался, что бомбы вонючки смогут разогнать этих демонстрантов Индии хренов, как дров, да, там запустили эти бобы и вонюшки, на них вообще никто не отреагировал, то есть в Индии так, наверное, как воняет из-за каждого угла, что они подумали, что это дезодорант, что это, наверное, это, в туалете какого-то Освежитель воздуха, да? Ну, расскажи, ты часто бывал у нас в Индии, расскажи, Андрюш, да, что, как, да. как там пахнет? К сожалению, инфраструктура не во всей Индии так хорошо развита, а имеется в виду канализации всевозможные водопроводные системы, поэтому очень много населенных пунктов, где люди даже не знают, что такое обычный туалет типа сортир. То есть проезжая по такой деревне на более-менее комфортабельном автобусе с кондиционером, соответственно, там должны были быть фильтры и вообще можно было бы как-то даже наслаждаться. Но через пять минут мы поняли, что дышать мы не можем вообще. Глаза стали лезть на лоб и слезиться при кондиционере закрытых окнах. А всю дорогу мы ехали по равнине и вдруг неожиданно увидели на одной из сторон деревни. Э, то есть с одной стороны была деревня, а с другой стороны какие-то холмы темные. Я подумал, что ну, странно, горы неожиданно. А водитель говорит, да это не горы, они тут уже столетиями вот живут в этой деревне. Они просто с одной стороны живут, а на другую сторону, в сторону дороги ходят в туалет. Накопилось такое количество, что, в общем-то, они там живут совершенно нормально спокойно. Кто случайно заехал, в общем, больше пяти минут там пробыть просто физически не может. Так что бомбы, вонючки, наверное, это там, действительно для них. игрушки детские. Ну, люди закаленные, с суровыми условиями запахов, антисанитарии. Илья Мартин спрашивает Мальцев будет ли в мавзолей Мальцева? Ну, я могу сказать, не могу сказать однозначно, да, что не будет по той простой причине, что после смерти обычный человек не спрашивает. Если бы ему Ленина спросили, будет ли ему в зале Ленина, он бы, наверное, очень сильно удивился. Ну, не думал же он, что с ним поступит таким образом. Но я надеюсь все-таки, поскольку у меня, слава богу, родственники порядке, И у них без головой все в порядке, что все-таки меня положат в том месте, в котором я определился. То есть, это на увекском кладбище города Саратова, рядом с могилами папы и мамы. Там у меня место приготовлено. И, в общем-то, я как бы рассчитываю там оказаться, а не в качестве там такой этой, куклы. да, не, не хочется. Совсем не хочется. Иран успешно запустил в космос ракету-носитель Симорг. Да, ты знаешь, я вот посмотрел там с названием, с этим, и я, честно говоря, не могу понять, о чем вообще речь идет. Не, я понимаю, что ракетноситель, носитель и все это хорошо, и понятно, что иранская программа ракетная очень здорово развивается. Название почему такое? Дело в том, что симорг ну, в персидском языке вообще такого слова нет. У них симург, У них симург. Это птица счастья. Ну, казалось бы, нормально. Все с точки зрения там, сказок тысячи одной ночи». Да, птица счастья – симург. А вот на санскрите есть слово симург, А санскрит – это предыдущий перед персидским, древним персидским языком. И там есть слово «симорг». И обозначает оно то же самое, что имя голодного демона тьмы Гаки. Это э, идентичный, в общем, тождественное понятие. Это два имени одной, одного и того же существа. Одно можно называть, другое нельзя называть. Понимаешь? То есть, и когда я прочитал название, посмотрел, как... И убедился что это не симурк ну, то я очень сильно удивился как-то как-то меня это не вдохновило да когда когда таким именами ракетоносители называют да, я в транскрипции смотрел но я могу конечно заблуждаться может быть там все-таки был симурк а не симурк будем надеяться а то уж совсем как-то грустно Пока у нас возникла небольшая пауза Давайте воспользуемся ей И пожалуйста поставьте лайки под видео Если вы еще этого не сделали А те кто только недавно присоединился Подписывайтесь на официальный канал Артподготовка Который пишется крупными латинскими буквами Заглавными Это поднимает канал в рейтинге ютуба и, соответственно, у вас есть возможность продолжать смотреть его на официальной, на официальной странице а Вот Вы дебилы, Путин сделал... Умно, он убил всех, кто мог претендовать на его место. Ну, в свое время был такой уже царь, который убивал всех, кто мог претендовать на его место. Ирод его звали, этого царя, так что ничего нового. Мадур наградил, попавший под санкции США, венесуэльцев. Туалетной бумагой, я так понимаю, наградил опять. Вот, и... Мадура готов выйти за границы Венесуэлы ради Боливарианской революции. Ничего можно сказать. Он уже вышел за границы. Но я думаю, что сейчас там напряжение будет только расти. Если он не включит мозги, а судя по всему, он их не включит, то это будет, конечно, катастрофа. Нам постоянно приходит привет из Нижневартовского. Привет Нижневартовского. Вячеслав смотрит справа. Значит, читает чат. Да, конечно, читает. А вот Москва вошла в топ двадцати городов мира с самыми дорогими небоскребами. Да, представляешь, там цены такие назвали. Оказывается, Москва-Сити семь с половиной тысяч долларов за метр. Это вообще. Как? Это вообще как? Ну, там, правда, приводится пример, что есть вот в Гонконге 86 тысяч долларов за квадрат, а еще в Токио 53 и Манхэттен это 40 тысяч долларов за квадрат. В общем-то, ну, ну, восклад не Манхэттен все-таки не Токио и не Гонконг. Петр Чепунов в чате пишет, что лайки постоянно слетают. То есть, он, видимо, следит, смотрит и действительно видит, что ситуация с YouTube показывает себя... Да, лайки списывают, это совершенно очевидно. То есть, лайки просто вымарывают. Я не знаю, как это получается. Очень это интересно. У нас соотношение раньше просмотров и лайков было гораздо выше финансовая составляющая тоже, то есть сейчас YouTube вообще не платит ничего практически, то есть какие-то вообще смешные там копеечки какие-то присылают то есть уменьшились платежи раза в 4-5 в и в общем-то и тогда-то это был грабеж, потому что в России это прям очень мало Платилось. А сейчас просто, а, а, это, я не знаю как это назвать, ну то есть такая путинщина, путинщина в ютубе, так это назовем, путинщина в ютубе, надо кстати название такое, такое сделать, и пользуясь случаем, конечно мы э, спасибо говорим всем, кто нам помогает финансово, потому что без этого ни борьба, ни телеканал были бы невозможны. Поэтому огромное вам всем спасибо. Всем спасибо, кто сейчас в России борется с, против Путина, кто выходит на митинги, кто а, в интернете и не только в России работает, кто помогает продвигать антипутинские идеи, кто промо, по, помогает продвигать идею революции 5, 11, 17, кто... Очень жестко выступает против всяких ренегатов, которые пытаются разрушить антипутинское движение. А таких ренегатов очень много. Поэтому большое всем вам спасибо, огромное спасибо. Мы нуждаемся в вас, я не знаю, гораздо больше, чем вы в нас. Поэтому я, я очень благодарен. В Японском море ищут пропавшего с рефрижератора российского моряка. Ну, надеюсь, что найдут. Но это классическая такая схема. То есть, человек куда-то упал за борт. Такое часто бывает. А вот то, о чем мы с тобой говорили. В Японии огненный красный муравей впервые укусил человек. То есть, жгли они из огнеметов этих красных муравьев, которые в контейнере приехали. И видно, не получилось. То есть, таким образом красные муравьи поселились в Японии. Что, наверное, не делает там жизнь приятнее и безопаснее. Поскольку укус красного муравья я напоминаю, может вызвать анафилактический шок, крайне болезненный. А укусы нескольких муравьев могут привести к смерти. Мы как раз вспоминали даму, помню, когда говорили про этих красных муравьев, которые Крупно не повезло, а может наоборот повезло. Она упала с огромной высоты, у нее не раскрылся один парашют, там не раскрылся второй. Она упала в этот в муравейник, и ее 200 раз укусили огненные муравьи. Так что Очень хотел Божий перезабрать ее к себе вот в этот день. Но, может не хотел, может быть кто-то другой ее хотел туда подтолкнуть. а Божий сказал, нет, все будет нормально. Так что просим еще наших сторонников обратиться еще раз к Милане Трамп, поскольку мы знаем, что было обращение, был ответ о том, что она скажет об Алексее Политикове и создавшей ситуации, скажет мужу, информацию мы не получили, сказала, не сказала. Поэтому просьба еще раз напомнить всем на Твиттер. Милании Трамп написать нашим англоязычным, так сказать, сторонникам, соратникам. Очень большая просьба, напишите, пусть скажет о судьбе Алексея Политикова, ну и передаст нам, так сказать, ну, суть разговора. Чего Трамп-то ответил? Вот после ММС Кейджа, казахстанский министр решил дарить чипаны всем гостям. А я знаю, у меня же был, пока я в Саратове жил, у меня все и халаты, и тибетейка была, все было такое. Я ходил в конторе часто очень в халате и в тибетейке. А знаешь почему? Потому что я первый, кто стал почетным казахом. У меня даже грамота есть. Да, общество казахов по Волжье. Избрало меня первого почетным членом Потом они уже стали всех И Аятского избрали И там Чурикова покойника Они всех уже А я первый почетный казах Очень этим, этим, этим гордился У меня был халат, битейки Все как положено Основатель Amazon Стал богатейшим бизнесменом мира Ну что ж, нормально То есть э -э -э, Богатейшим Бизнесменом, да, но небогатейшим человеком. Представляете, вот человек там Амазон основал, там какие-то вещи э, в информационном мире придумывал, там за свой риск сам все сделал. И все равно он беднее, чем Вова, который сидит у нас в Кремле, да, там всю, всю жизнь просидел на государственных должностях. Но богаче этого. Ну, потому что вот, вот так жизнь устроена. И нам с этим надо мириться, что ли? Ну нафига! Дельта извинилась перед россиянином, которого вы высадили с самолета. Ну в общем, я так понимаю, что инцидент, ну или почти исчерпан, или исчерпан, но вот не подтверждается насчет Крыма информация. Действительно там что-то связано с этой с сигнализацией. За, за ручку дернул, не туда. Вот спрашивают, куда деньги на лечение скидывать. Мы обязательно напишем реквизиты тех карточек, тех, кому требуется помощь. И вы можете также направлять деньги на донаты и подписывать... Ну, к Калининграду, скажи, да. да к Калининграду, значит, мы сегодня связались с людьми из Калининграда, они просят время, и мы просим тех, кто, значит, обращался за помощью, связывайтесь с организаторами прогулок, и все мы сделаем. Но вы только выйдете на связь, потому что, ну, как-то там никто не знает, никто не может не подтвердить, не опровергнуть, поэтому хотелось бы, конечно, более предметного разговора. Так что на донаты подписывайте на помощь кому. Вы присылаете деньги, и они будут обязательно туда отправлены. Вот. Uh, Следственный комитет заявил, что в полеском районе женщина во время ссоры подожгла своего сожителя. Uh, Сахалинец из ревности поджег Свою супругу да? ну, Мы говорим, что сейчас Очень много В семье таких В семьях таких моментов, когда Негативная энергия Обращается не наружу А внутрь, то есть тому, кто Ближе. Супруга сожгла Этот супругу сжег Сразу получается, как в казахском в том анекдоте, раз мы про казаху заговорили Помнишь, когда казаха русского говорит русский, вернее казаху говорит, жог казахский есть. И у тебя жена есть, опять а жог. Вот а ты и я свою жог. Вот печальный такой анекдот. Да. Все требуют кота революционного, но... Кота человек. нет здесь, да. Кота, кота во-первых, тут нет у нас под руками революционного кота. Но обязательно будет. Да, пожизненное лишение прав не помешал бы сорян, сесть за руль. То есть она такая убежденная. Ну что я могу сказать? Я говорю, меня очень ругали за то, что я говорил. Что ее поведение мне в какой-то мере симпатично. Сейчас я продолжаю это утверждать. Ну, то есть ее лишили всего, посадили там, я не знаю, чуть ли не пожизненно, оштрафовали. А она все равно садится за руль и едет. США рассекретили показания агента КГБ по делу об убийстве Кеннеди. Ты знаешь, что они узнали? Ничего. То есть они рассекретили то, о чем все знали. Этот агент КГБ Ли Харви Освальда вел тогда, когда он жил в Советском Союзе, ну в Минске он проживал. И тот его вел, наблюдал за ним. И ничего он не сказал, ничего нового. То есть если кто-то ждал, что вот этот КГБшник скажет, кто убил Кеннеди... И что там убил ли Харви Освальд или не убил ли Харви Освальд, то этого там нет. Там рассказ о периоде в СССР. Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии. Ну, смотря какая, белка, если зверь, то это да, а если это Delirium Tremens, да, там белый-белый, совсем горячий, то, наверное, могло бы больше быть. Но в данном случае, так, кроме шуток, действительно, я выяснил, представляешь, я и знать-то этого не знал, вот век живи, век учись, что с тринадцатого года в мире произошло более 1700 аварий до критически важных объектов, вызванных животными. И в 879 случаях, то есть почти больше, чем в половине виновниками отключения света были белки. То есть, вот видишь, есть война с белками должна, должна война будущего, война с белками. То есть, есть над чем призадуматься, 1700 аварий, это очень много. И не учитывать животных, это как глупость, наверное. Так, вот, э, зонд Кассини столкнулся с необъяснимой аномалией Сатурна, рассказывают э, астрономы. Говорят, что оказалось, что магнитный полюс Сатурна полностью соответствует, так скажем, его, магнит, его оси. Его магнитная ось соответствует фактической, То есть, такое... Редко бывало, но ну, в смысле нередко, такой еще ни разу никто не встречал в планетах. Но ну, вот сейчас оказалось, что тут Сатурн такой особенный. Ну и мы помним, когда Войджер мимо него пролетал, тоже очень ждали много информации, но у него сломались камеры. И не разворачивались. А когда пролетел, починились. Поэтому были вопросы. Недавно же в ведической астрологии увеличают царь планеты. А ведическая астрология намного древнее, чем западная. Да, вот ученые раскрыли секрет миссии Аполлон, да, оказывается что во время миссии были какие-то гранулы найдены а эти гранулы это водосодержащие то есть это вода. И оказалось, что на Луне много воды. Вот сейчас официальное заявление. А раньше молчали, непонятно. И НАСА заявила, что в Солнечной системе в 7 раз больше комет, чем предполагалось. Видишь, все, что-то новенькие вещи, касаемо э космоса, да. В ЮАР бегемот забрел на заправку. Бегемот самое опасное животное в Африке, ну, после комара, конечно. Да, ну, реально, потому что от комаров гораздо больше умирает, чем от бегемотов в Африке. Там что-то 1040, что ли, в год. Вот, от укуса А и видео очень хорошее у меня на Твиттере есть. Рекомендую зайти и посмотреть, как носорог гонял машины. Там некоторые искали Мальцева на него нет. Там носорог очень конкретный. Бегал за машинами. Так, ну давай ответим на вопросы. Наверное, в, в донате. да? В донате надо ответить на вопросы. Ага. Елена. Мне сегодня прислали футболку, как у Славы. С удовольствием буду носить э, на зло властям. Готовлюсь вместе с вами. Спасибо, молодец. Андрей без подписи присылает помощь. Спасибо, Андрей. Валерий Янард, подготовка. Рассказал о, на работе начальства, что в России грядет, грядут изменения. Посмотрели как на идиота. Сказали, когда власть поменяется, тогда придешь и будешь нам рассказывать. Меняйте... Эти... Путиноиды достали. Ну так и будет, когда власть поменяется, придешь и расскажешь им, а они, я думаю, очень сильно будут бояться. Соня из Воронежа, поздравляю со ли... ста днями. Спасибо. Кубанец, Кубанец на вашу Новосполь... победу. Спасибо. Владимир Путин нам пишет, уже два дня не успеваю попасть в прямой эфир и задать вам вопрос. Почему в последнее время не выпускаются наклейки подготовка? Просто так, просто я так впервые узнал о вас и присоединился к правому делу. Спасибо. Мы сейчас над этим работаем. Не выпускать, потому что как 30 тысяч было изъято этими следователями. Мы ступили. Надо было, конечно, их разделить сразу же по всем. Да, у нас получилось, они некоторое время в одном месте и как раз их зацепили. Серега Тамбов. Мы победим, у нас нет другого выхода. Дети нам другого не простят. Вячеслав, Тамбов с вами. Скажите, пришли ли вам три моих стиха? Да, да, Можете понравились. Прочитать? Спасибо, понравились. Прочитаем, да. Обязательно прочитаем. Вот Володя себе даже записал где-то. Серега, надо начинать э, преследовать исполнителей. Я убежден, что они за это... Урода э, биологического умирать. Э, за ну, этого урода вот биологического умирать не станут. Вот тогда и, это, и этот кончится смерть ему во всем и везде. Угу. Ну, очень... Евгений, спасибо, Жень. Справедливо. Евгений. Есть такой сайт, миротворец. Что если создать сайт коррупционер и внести туда всех промышляющих в, в, на этом побросе? Очень хорошо. С удовольствием, кто может это сделать Мы вот можем, наверное С Володей связаться Он сейчас тоже Так сказать не, не на месте, не в Москве Наверное, надо связаться с ним И попросить, чтобы он Такой сайт создал, сделал Ну или кто-то, может быть Сейчас нас слышит Сделайте такой сайт Мы готовы его продвигать да, что, есть Володя, очень много работы. Я думал, что да. Справедливый. Ага. Рома из Красногорска. 100 дней. Да, спасибо. Сергей Добрынин. Топор наточен. Стал начищен. К революции готов. Жду инструкции. Спасибо. А ствол начищен у него. Да, да. Хорошо. Серега, Вячеслав, здравия тебе. Я с самого начала понимал, что эти мрази себя будут так вести беспредельно Од... судьи менты у нас, е... у нас есть их фото именно адреса надо начинать преследовать ломать угрожать и они побегут сто процентов побегут поэтому я говорю вот сайт это очень интересно и выкладывать мы говорили фотографии на 5 11 присылайте всех этих и... И людей которые, судят, ловят, сажают. Все они нам нужны, конечно. Да, и, кстати говоря, за каждые такие фотографии... Мы... Да, вообще за любые действия, связанные с 5-11, с нашей революцией, мы будем назначать рифкойны и в большом количестве. Сейчас мы вот определяемся, сядем, определимся, что за что, и я думаю, что это справедливо. Ксения, люблю вас, ребята. Серияночка. Спасибо. Северяночка, будут ли какие льготы тем людям, кто живет на севере? Люди на севере нужны. Да, Производимая да, продукция да. на севере дороже за счет льгот. Замкнутый круг получается, а жить на севере тяжело. Да, безусловно, жизнь тяжелая, поэтому, конечно, все северные как бы, дела, они связаны с государственными поставками. Да? Ну, то есть, оттуда идет нефть-газ туда что-то загоняют. Да? Ну, так раньше было. Сейчас оттуда частные лица утаскивают нефть и газ, и частные лица привозят туда ну, все, еду там, я не знаю, одежду. На самом деле так, если так, то тогда должно быть некоторое регулирование, связанное с местным самоуправлением. Да? То есть местные люди должны определить, так сказать, свою долю. Ну, они-то что -то за... Да, что-то там, допустим, Якутия. Она что за алмазы имеет? Ну, нет ничего. Почему нет? Или там ну, различные северные регионы, откуда газ и нефть выкачивают. Они что за это имеют? Тоже ничего. Поэтому этот вопрос нужно решать и на самом очень серьезном уровне, то есть на уровне референдумов. Готовы мы каким-то образом выделить, грубо говоря, чуть большую долю, чем всем остальным? Конечно, готовы. Люди там работают больше, страдают больше из-за того, что тяжелые погодные условия. Значит, что там нужно? Там нужно строительство организовывать очень серьезное. То есть, нормальных, хороших, современных объектов. То, что начали делать при коммунистах, но почему-то. Не закончили. Не закончится, да. Многодетные крас... краснодарцы, собираемся в воскресенье в 14.00 на э, красный и идем в сторону авроры. Все, кому не безразличны будущие, ваш, вас и ваших детей, ждем вас. Не ждем и терпим, а готовимся и действуем. Ура! Спасибо Все, 14.00 на красный. Галина и Елена из, из Зеленограда. Вячеслав. Чем можем, поддерживаем, а после разберемся. Вопросов на будущее много. Перечислите, если можно, на рифкоины. Да. Да, э, э, а Галина Елена, да. присылайте, пожалуйста, ваш ну, e-mail, email да. чтобы можно было привязать этот донат к рифкоину. Мохнатый шмель. Славик, ты балабол, на твои прогулки в Москве ходит человек 50, а ты про революцию втираешь. Сидит приблизительно столько же, но это не имеет ни малейшего значения. Сейчас мы видим, какое движение, хотя оно подавляется. Представляешь, вот, говорит, ходит 50 человек. Да, я вполне допускаю. Но это 50 человек, которые ходят, рискуют тем, что их посадят с гвоздями пожизненно. И они все равно приходят. Они все равно приходят, вот эти 50 человек. А сколько людей сейчас готовы к серьезным поступкам? Очень серьезным поступком. Поэтому мохнатый шмель на душистый хмель. Алексей, хоть на какие-то действия, кроме демагогии. Да, спасибо. Патрис Лумумба, 9-11-2017, у меня день рождения. Жду от вас подарок. Путин на виселице. Не подведите. Ну, на весельце не обещаем, а в трибунале должен быть. Потому что так быстро, так быстро не осудим. Надо очень долго, чтобы все узнать. Владимир Дронов из Зеленограда. «По усмотрению. 100 дней. Держим хвост бодрее». Спасибо. Екатеринбург Инфо. Сегодня Евгений Парий э, дали, э, да, дали 9 суток. Еще два суда впереди. Постановление вынес судья Сахарных Александр Викторович. Молодец, майорша Бабинова думает, что победила. Одинокая, э, одинокая девушка. Ну, вы поняли. Да, ну, видите, судья Сахарных Александр Викторович, очень интересный персонаж. Хотелось бы на фотографии его посмотреть, адресок бы узнать его очень хотелось, пришлите нам. И вот Майоршу Бабинову тоже хотелось узнать и адрес, и все, все, так сказать, исходные данные. Константин Ответственный. Вы посмотрели видео на канале Константин Ответственный, про то, как будет проходить революция. Вы... Нет, мы не успели. Сегодня было очень много дел. Давай так зафиксируем потому что мы вчера поговорили об этом, и как-то действительно упустили. А Маяка Копианна пишет. Слава, кто кроме тебя знает, что конкретного будет происходить 5 11 Только ты и твои ближайшие соратники. Все готовы, но есть ощущение, что никто не знает, как действовать. Потому и сомнению у многих в успехе. Ну это правильно и пока и не должно быть. С той стороны тоже не знают, как мы будем действовать. Вы же понимаете, зачем же их ставить в известность раньше времени? они То, что мы говорили, видите, они очень усердно прекратили. То есть, с 1 ноября VPN, все там Торы, они пытаются блокировать, сайты пытаются блокировать, они ввели новые виды ответственности и так далее. То есть, они очень четко это все слушают. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы их все-таки... Переиграли, а не Путин, как всегда, переиграл. Александр 111. На общее дело скоро победим. Спасибо. Надеюсь, победим. Олег, как можно переслать вам идею концепции абсолютного дохода, ее видение мной mm -hmm. и желательно, чтобы вы с ней ознакомились? На почту пришлите и ознакомимся с удовольствием. Папа Саша Саратов. На, на правое дело вместе победим. Спасибо. Да. Так. Снежок присылает помощь без подписи. Спасибо, Снежок. Ларис Санкт-Петербург, по усмотрению, спасибо. Татьяна Кувшинка, на нужды революции. Спасибо. Наган, с началом стадневки. Очень хорошо, спасибо. Давыдов Павел, привет из Сызрани, не ждем, а готовимся. Не ждем, а готовимся. Ютуб-канал «Под градусом» по случаю 100 дней опубликовал на своем канале новый Коктейль. коктейль Рауль, Рауль и Фидель, Фидель Вячеслав пообещает, что хоть одиннадцатого вместе употребим. Да? С удовольствием вообще. Хотя, хотя я, в общем-то, человек не пьющий, но по случаю победы можно будет с соратниками рюмку чего-нибудь выпить. Влад, привет! Смотрю канал с тринадцатого года. При первом переводе в ревкоины произошел сбой и зачислялись... Зачислялось только 600 рублей. Прошу помощи в решении этой проблемы. Спасибо. Окажем мой. помощь, не вопрос вообще. Вот имейл, да. Кока. Э, немножко <связано> напорох для Авроры, чтобы даже в ватнике от сигнала пробуждения обделались. <связано> Румпель Штильскин. взять Слави на общее дело. <связано> да, Румпель Штилькин, это хорошо. Спасибо. Помнишь, кто такой Румпель Штилькин? А? Ну, это волшебник? Ну, ну, не волшебник, это карник, который... который... Хотел изобрать себя волшебник. <свят> да, да, да. <свят> Кирилл Зеленограда. Не, не, который это... Имя которого надо было и узнать за одни сутки. Помнишь, что... Кирилл Зеленограда не киргиз. А Кирилл из Зеленограда. Со сто днями нас всех осталось еще Под Поднажмем. Да, Леха, НСК. На борьбу с Очень хорошо. Алекс Газдепович, товарищ Ленин. Батенька, не забудьте про новый адрес имейла. Бугорье далеко. Но уж сильно велико желание хоть что-то сделать. Благодарствую. Спасибо огромное. Валера Вербилки. А вот адрес нового имейла e вы нам пришлите. Алекс Там, чтобы не копаться, чтобы... И мы все сделаем. Валера Вербилки, гоним волну 100 дней. Спасибо. 25-й регион. Я стану светом во тьме. Я сохраню веру в сомнении. Я буду хладнокровен в гневе. Я неумолим возмездие. Я буду бесстрашен в битве. Я встречу смерть без сожаления, если судьба этого пожелает. Хорошо, круто. 25-й регион. Андрей, привет Руслану из, Про, э, так, Поворина, из Поворина. Александр, 17. Слава великим русским писателям. Ивану Дроздов. А, вели, э, да. с, тут без э, знака препинания слава, да. это обращение. Великим да. русским писателям Ивану Дроздов, э, Григорию да. Климову, Владимиру Истархову, славе, слава Вячеславу Мальцеву, слава русским богам. Спасибо, спасибо. Сергей Талдом. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Димон, Казахстан на революцию. Дошли до вчерашнего. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо что вы нас смотрите. Сейчас еще отвечу на пару вопросов. Так... Угу. Осенью все оппозиции объединяются. Да, да в общем-то, не только оппозиция. Все думающие люди, которые, может быть, даже сомневаются в чем-то. Вот они, они сомневаются в Мальцеве, там они сомневаются в Навальном, там, они сомневаются, может быть, в самих себе. Ну, и сомневайтесь, но все равно действуйте. Вы поймите, и надо это до каждого донести, что мы не сомневаемся только в одном, в Вове, он пидор конченый, в нем мы не сомневаемся, а в остальных вы можете сомневаться сколько хотите, но это все равно лучше, чем этот пидор на троне. Поэтому вот на этой такой ноте давайте закончим и не будем в нем сомневаться, будем сомневаться друг в друг друге и катить на него эту бочку. Вместе победим. 100 дней. Спасибо. До свидания. Не ждем, а готовимся. До свидания.